Добрый день, Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня день наших традиционных встреч по понедельникам, но сегодня совещания не будет. Сегодня для меня это в таком качестве и в таком формате завершающее мероприятие, и поэтому я пригласил вас не для того, чтобы обсуждать производственные вопросы, а для того, чтобы поблагодарить за совместную работу в течение всех восьми лет. Мои слова благодарности обращены не только к тем, кто находится в этом зале, но и к тем нашим коллегам и в администрации, и в правительстве Российской Федерации, которых здесь сегодня нет, но которые работали в разные периоды за эти восемь лет вместе с нами и внесли свой вклад в Возрождение российской экономики, социальной сферы в укреплении обороноспособности нашего государства. Мы с вами в преддверии 9 мая большого, грандиозного, может быть, самого главного праздника для нашего народа праздника Дня Победы. И вы знаете, что впервые за многие годы на параде будет участвовать, в параде будет участвовать и боевая техника. Это не бряться не оружием, Мы никому не угрожаем, не собираемся этого делать. Никому ничего не навязываем. У нас всего достаточно. Но это демонстрация наших возрастающих возможностей в сфере обороны. Мы в состоянии защитить своих людей, своих граждан, свое государство. Наше богатства, а их у нас немало. Но дело... Для нас с вами заключается не в том, чтобы почевать на этих богатствах как на лаврах. Перед страной стоят новые, действительно масштабные, серьезные задачи. Предстоит наращивать наши усилия по целому ряду ключевых взаимосвязанных направлений: это построение инновационной экономики и повышение эффективности государственного управления, укрепление пенсионной системы и становление новой политики социального развития. Впереди реализация целого пакета серьезных инициатив в образовании, здравоохранении, развитии села, жилищной политике. Каждая из перечисленных задач прямо касается судьб миллионов наших граждан. Их сегодняшние и будущие перспективы в значительной степени будут зависеть от результатов вашей деятельности. И главное, мы должны будем крайне ответственно подойти к работе над долгосрочной стратегией развития России, добиться четкого исполнения всех намеченных нами задач. Я подчеркну, все это обязывает нас быть предельно собранными и эффективными. Власть должна действовать как абсолютно отрегулированный и единый механизм. Уверен также, что продолжится и станет еще теснее. Рабочее взаимодействие между администрацией президента Российской Федерации и аппаратом правительства всегда, когда удавалось добивать слаженные работы, мы видели положительный результат. И в завершение хочу всем пожелать новых успехов на, на благо России. Еще раз благодарю всех за сотрудничество, за поддержку и за помощь. Впереди большая напряженная работа. Уверен, что все вы к ней готовы. Уверен, что мы добьемся намеченных целей. И, разумеется, хочу пожелать успехов Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Спасибо.